нашей компании Ideal M стартует новая десятая программа, которая произведет на вас огромнейшее впечатление. Площадка называется Turbo Money Box, то есть быстрые деньги. И эта площадка отличается тем, что наш бизнес он весь управляемый, но на этой программе вы можете и ставить брони, и тут же их убирать по собственному желанию. То есть эту площадку вы сможете использовать и как управляемый маркетинг, и как неуправляемый маркетинг. По вашему желанию если вы не управляете своим бизнесом расстановка идет сверху вниз слева направо если вы управляете своим бизнесом то вы зарабатываете быстро много и это очень круто также эта площадка отличается тем что будет здесь видны все цепочки с первого стола до последнего. И это будет реально очень круто, и это будет вам в облегчение. Также эта площадка отличается тем, что у нас здесь фактически турбомани. Это всего два накопительных стола, а третий он зарплатный. А вот нулевой стол, он социальный, и он по желанию. Если у вас нет денег, пожалуйста, вы можете зайти на социальный стол 0%. И пригласить три человека. С третьего партнера вы тут же сразу вернете свои вложенные средства. Но если у вас есть желание переводить свои клоны, пускать их в развитие, вы можете купить собственный клон, и ваши клоны будут перенаправляться в следующие столы. То есть в первый, во второй и третий. То есть вы будете зарабатывать до бесконечности. Налевой стол стоит... Одна пятьдесят рублей. А с первого стола, это уже идет быстрый старт, вход составляет всего 2500 рублей. То есть вы можете начинать движение с первого стола. Первый стол, он у нас накопительный. Второй стол накопительный, получается 2500 и 2500, 5000 рублей. Вы переходите в третий стол. Маркетинг, он точно такой же, как наша TurboMoney. Но от первого человека вы получаете 500 рублей на вывод. От вас идет два клона. Клоны идут, естественно, к спонсору. Все ваши люди придут к вам и могут сразу закрыть вам первый стол, а вы его перенаправите во второй. Очень удобно. И тут же сразу с первого человека вы автоматически будете переходить в наше турбомани. У вас все будет развиваться. Со второй ножки вы получаете 7 500 на вывод, а 2 500 они будут делиться на 5 уровней по 500 рублей. С третьей ножки 7 500 на вывод, 2 500 делится на 5 уровней. То есть доходы здесь реально очень большие. Первая линия у всех у нас до бесконечности. И это будет очень круто. Получается, за каждый пройденный круг по маркетингу вы будете зарабатывать 15 500 рублей. Это по маркетингу за прохождение без реферальных начислений. То есть 7 500, 7 500 и 500 рублей. Эти денежные средства вы можете ставить на вывод. Кто желает двигаться к большим деньгам, может перейти на идеал М-макси по собственному желанию. Также партнерские начисления. Мы переходим на следующий слайд и посмотрим, сколько же мы можем здесь вообще зарабатывать именно по реферальной программе. И эти расчеты сделаны именно пример, если каждый из нас... Пригласи три друга. Но по факту, ведь первая линия у нас без ограничений, то есть мы можем хоть сколько людей приглашать, мы можем строить структуру и зарабатывать на команда построений И получается, по маркетингу обратите внимание, все с первой ножки 500 на вывод, два клона и турбомани. То есть первая ножка у нас у всех, это идут денежные средства по маркетингу. А вот со второй и третьей ножки у нас идут реферальные начисления. И начисляются они вот таким образом. Как только ваши люди начинают зарабатывать денежки по маркетингу, вы начинаете тут же сразу получать деньги по реферальным начислениям. Если у вас три человека, то вы получаете 6 начислений с первой, только с первого уровня по 500 рублей. Это уже 3000. А если у вас личников больше, вы же можете их ставить, помогая своим партнерам под свои клоны. То есть линия без ограничений, это за каждого вам будет по 500 рублей. И вторая линия у вас также может расти до бесконечности. Но если ваши люди тоже пригласят... По 3 человека вы заработаете 18 начислений по 500 рублей, то есть 9 тысяч это ваш уже доход. С третьего уровня 54 начисления вам по 500 рублей, а это уже 27 тысяч при условии 3 по 3. С четвертой линии 162 начисления по 500 рублей. А это уже 81 тысяча. С пятой линии деньги всегда находятся в глубине. Поэтому у нас в основной программе три уровня, а здесь их будет пять. На пятой линии вы будете получать 486 начислений по 500 рублей. Это 243 тысячи. Итак, подведем итог. Всего три лично приглашенных партнера – Заработок составляет только по партнерке 363 тысячи рублей. Но вы все должны понимать, что у вас первая линия без ограничений. У всех ваших партнеров без ограничений. И доходы на данной программе, они реально будут без ограничений. Плюс за каждый вами проведенный клон, за каждый пройденный круг вы еще здесь также зарабатываете. По 15500 рублей. Доходы реально классные. Плюс вы еще же переходите все друг за другом на площадку Турбомани. А там доходы тоже классные. Там же легкая такая же программа. И плюс еще и клонопад, который постоянно вам будет приносить стабильный пассивный доход. В нашей компании реально классные все программы. Поэтому вы можете развиваться, использовать все площадки в нашей компании и зарабатывать очень большие серьезные деньги. Если у вас остаются еще вопросы по данной программе, вы можете позвонить своему спонсору, вы можете позвонить мне, и я буду рада ответить на все ваши вопросы. Старт состоится 12 февраля в 19 часов по Москве.